Не сильно верю в то, что там будет что-то развиваться. Ты женщина, что ты тут ходишь. Меня зовут Александр Володин. Это программа «Почти бизнес». И у нас в гостях гуру маркетинга. Вероника это один из самых крутых специалистов, который был в Беларуси, но уже был. Первый вопрос к тебе. Ты сейчас занимаешься консультациями по маркетингу, и твоя специальность называется Head of Marketing. А в чем она вообще заключается, и чем ты, в принципе, занимаешься? Так, Head of Marketing – это меня называют во всех СМИ белорусских ex head of Marketing зачем-то, потому что я была в очень... Клевом стартапе OneSoil, о котором все знают, о нем шумели в медиа белорусских, украинских, русских. И я уже два года как-то не работаю, меня зовут Ex-Head of Marketing. <laughs> я прошу ребята там, может, поменяйте тайтл, но я понимаю, что это СМИ, и им нужно, чтобы был цепляющий заголовок. Если они просто напишут там очередной консультант или там имя, фамилия, то это не так звучно, как там бренд OneSoil. Вообще, я сейчас занималась... Вот года два консультациями и были разные стартапы абсолютно там и B2C и B2B и B2B2C в общем всякие стартапы и сейчас вот начала работу в новом проекте стартапе Pybox, вот то есть там я уже больше буду вот меня уже можно назвать кадровый маркетинг вот но ну до этого была консультантом вот поэтому Просто путаницы немножко есть. А то, чем занимаюсь как консультант, могу разработать стратегию. Я разработала стратегию маркетинговую, там которая включает в себя изучение рынка, ну, то есть конкурентов, аудитории, также самого продукта, там свод анализ в общем, различные методологии использую, и потом строю стратегию на основе данных. Есть разовые консультации, то есть я знакомлю заранее с проектом, с рынком, и потом мы общаемся и делаю follow -up, ну чтобы люди получили в итоге какой-то документ. И обычно людям нужно не только услышать, но и получить документ в руки. Вот. И Успела партайм поработать в разных стартапах, но стартап это такая тема, что она зависит не только от того, что происходит на рынке, но от того, как ведут себя фаундеры, насколько они вовлечены в проект, и сколько у них сил и времени на реализацию, и на ли они инвесторов. Вот. И поэтому некоторые проекты просто не. Как бы с ним ничего не происходит, поэтому я даже не писала у себя там в LinkedIn, что я там работала, потому что ну зачем? Вот. Так что да, консультант, ну вот как-то так, да, себя веду в течение своей деятельности. Отbound-маркетинг да. mm -hmm. сейчас больше уходит на второй план и компании все меньше интересуют э, рекламные кампании, э, где нужно показать свой продукт максимальному количеству людей mm -hmm. э, и продвигать, не знаю, через таргетинг или как-то просто свой продукт, там, спам-рассылки или mm -hmm. как угодно, э, печатать буклеты и э, все больше компании обращается к маркетингу, mm -hmm. как а, более устойчивому и стратегическому верному, но его а, более сложно вести. Mm -hmm. а, сможешь рассказать про второй подход, в чем он заключается, в чем отличие такое фундаментальное? Э, да, э, смогу рассказать, но хочу сказать, что по-прежнему аутбаунд э, в теме, потому что э, никакое SEO или там э, социальных сетей э, не даст такой сразу эффект, как закупка трафика, mm -hmm. просто потому что это более так это происходит намного быстрее э, по времени ну типа ты закупаешь трафик у тебя сразу есть переходы на сайт и там если все в порядке то тогда идут конверсии в там пользователи потом в клиентов платящих, а когда ты делаешь, например, SEO, то есть это продвижение в поисковиках, то это занимает больше времени, но это долгосрочная стратегия. Вот. Я занималась больше инбаунд маркетингом, просто потому что Первая компания, в которой работала, XB Software, они не хотели покупать рекламу. Вот, и, ну, типа, принципиально позиция директора. И мы занимались больше SEO и контент-маркетингом. На самом деле, есть много названий: есть inbound маркетинг контент-маркетинг, короче, всякие названия. Но в принципе, inbound это больше про то, когда ты. Не, вот как ты сказал, начинаешь закупать трафик или там холодная рассылка занимаешься, которая сейчас практически не работает, а ты формируешь бренд и вокруг него контент которые либо находят через поисковик и переходят, и у них формируется доверие, или они совершают покупку в зависимости от типа ключей и контента, как-то через социальные сети, сообщества, либо через, ну, даже, не знаю, выступления на конференциях, вебинары. Ну, короче, много разных способов, просто главное это все в одно целое свести, чтобы это была последовательная стратегия, которая приводит к движению пользователя по вот этой вороночке продаж, и в итоге они падают все в покупки. Вот И там надо подключать один инструмент, другой, и когда это все в комплексе работает, то это работает. Вот и, Ну да, то есть закупка трафика можно... Ну, типа, допустим, если ты обратишься к агентству по закупке трафика, оно может закупить трафик, но оно не сформирует весь вот этот вот путь э, Customer journey, да, вот не пройдет по нему, mm -hmm. а не закроет только часть. А тебе нужно там зоонбордить, например, людей на продукт, потом передать это сэлзам, если это B2B такой продукт, который продается, и вот маркетолог такой, который как бы сфокусирован на inbound, э, ну и outbound можно заутсорсить, mm -hmm. э, формирует вот этот путь. И вот сейчас в новом продукте, кстати, я тоже вот буду включаться и все это проводить, чтобы пришли к цели общей аудитории. Вот, да. Ну я верю в то, что если классный бренд, ну если компания про бренд, то в итоге вы можете сформировать мою любимую тему сообщества лояльной аудитории, которая будет в итоге и вашим амбассадором, и плюс сможет в итоге давать вот какой-то, и вот сарафанное радио будет работать. И, ну, если посмотреть на рынок, допустим, этишки то клевые продукты обычно имеют э, э, такой шумящий бренд, а там, например, Panda Dog, они mm -hmm. все-таки, у них есть тема сообщества, хорошо работает инбаунд, э, например, это Asana всякие там интеркомы, они все про инбаунд маркетинг и это работает. В настоящем Ну, потому что людям надоело. рекламы, баннеры, у многих слепота баннерная, и поэтому нужно все более хитрые способы придумывать, как внедриться в головы людей. Вот, да. А у тебя, по-моему, лет десять назад там, ты занималась как раз в своем первом проекте продвижением хавоскрипт-библиотеки. Э, mm -hmm. И э, такая достаточно узкоспециализированная задача, как это вообще происходило? Uh, да, это JavaScript-библиотека, это, JavaScript библиотека. Uh -huh. это ну, язык такой программированный для, для фронт-энд-разработчиков. Они могут с помощью него создавать э, интерфейсы, э, веб-интерфейсы, даже мобильные приложения немножко, и э, это библиотека виджетов, из которых можно собирать, например, сайт. Ну, то есть тебе не нужно писать э, код с нуля, через готовые инструменты, которые э, виджеты, которые ты соединяешь э, в какой-то продукт. Происходило это вначале сложно, вот потому что, ну, то есть нужно было понимать, как мыслят разработчики. А разработчики это не. Э, такая аудитория массовая, как, например, э, я, ну, я уже может, моя мама, где как бы можно легко убедить, они уже все прошарены, они не обращают внимания на рекламу, они не любят, когда им втюхивают что-то неполезное, э, когда их обманывают в сообществах и скидывают им какой-нибудь рекламный пост, они тебя там в реддите сразу забанят, э, попрощаются с тобой и возненавидят. Вот. В общем, разработчики э, часто называются по модному dev relations. Вот mm -hmm я делала, но тогда я просто делала и делала, ну я в команде, конечно, работала, у нас был как фаундер библиотеки, и он мне на самом деле учил, как общаться с разработчиками, потому что, ну, во-первых, нужно было писать полезные тексты для них, и это не какая-то хорошая погода, а это как сделать, собрать там мобильное приложение на JavaScript, я как бы это брала материал, Перерабатываю, превращала в текст. Ну, то есть, он дает мне вот эту информацию на своем языке, а мне нужно перевести на язык э, читателя, конечного. Вначале я просто сидела такая, думаю: что за фиксируем? Почему мне дали? Как я справлюсь? Я даже один раз поплакала, потому что я сижу и я. Ну... А еще разработчики в 2012 они не были такие веселые, общительные. Софт-скиллы у них были чуть хуже, чем сейчас у ребят. И ты подходишь, спрашиваешь, тебе не отвечают, или отвечают, что-то такое тебе что непонятно. И я вот так вот могла неделями готовиться к встрече, чтобы спросить э, что-то про библиотеку. Ну, потому что, ну, типа, тебе показывали, не надо, не подходи ко мне. А я еще молодая зеленая, и э, ну, там не помню вообще я, наверное, самый молодой сотрудник была, там много таких, ну, мужчин, таких бугуир, типа, там, вот, которые э, еще думали, ты женщина, что ты тут ходишь, вообще, в общем, не особенно шли на коммуникацию, э, но потом нормально, то есть сформировалось доверие, они увидели, что можно со мной разговаривать, что я понимаю что-то, э, и тогда уже проще было э, писать, делать что-то, ну, и плюс Продуктом сама немножко попользовалась, то есть нужно было полностью разобраться, как это, что работает. Но иногда я писала текст и вообще не понимала, о чем я пишу. Мы дали текст, я его как бы отредактировала, что-то связала, и уже там через два года работы, там, или через год я понимала, о чем я писала. Вот. Ну, как-то так. Тоже были всякие гроус-хаки, потому что... Ну, мало было бюджетной на рекламу, и нужно было выкручиваться, вот, и это через интеграции, через всякие SEO-штучки такие немножечко языковые листы, проводили метапы, кстати, это тоже, и ставили баннер продукта, чтобы привлекать внимание к библиотеке, у нее была бесплатная версия, и под лицензию, которую ты покупаешь. Короче, у нас была стратегия, мы привлекаем на бесплатную версию, когда им нужно получить техническую поддержку или разработку, то они покупали там платную версию. Ну и плюс лицензию на платную разработку, а типа под open source лицензию ты не можешь делать платный продукт. В общем, там была своя стратегия, типа, если хочешь платный, то плати, если бесплатный, веселись всякие использовали, типа, гитхабы, э, сток оверфлоу, различные, в общем, места, где тусуются разработчики. Это тоже были каналы продвижения, вот, в общем, много всего происходило, я нас бурно рассказываю, но э, суть такова, что нужно было разобраться в том, как мыслят разработчики, подружиться с ними, э, поделать что-то самой с продуктом и, и потом уже писать об этом вот э, да но э, опыт хороший ну типа теперь у меня есть много друзей э, среди разработчиков в фейсбуке как бы просто друзей и это было такое время когда набивала шишки и весело было потому что типа молодость и селева да да я тебе первый раз услышал по проекту one soil мы как food должны были награждать проекты которые э, внесли в какой-то позитивный вклад или изменения какие-то в обществе. Я помню это ощущение, это я прочитал про Ван Сойл, и такое думаю, вау, это делают э, белорусы. И э, такой небольшой экскурс, э, чем занимается Ван потому что я уверен, что большая часть людей не знает. Это такое э, приложение, которое при помощи спутника и навигации вычисляет коррозию почвы и дает какое-то решение, сколько удобрений надо, какие семена туда нужно посадить, для того, чтобы она эта земля становилась более плодородной и... Э давала больше урожая на основе э, каких-то определенных данных, если я ничего не путаю. Немножко путаешь. Да, ну давай этот Короче, они используют э, спутниковые снимки угу. э, и э, определяют индекс вегетации. Индекс вегетации — это тот, который говорит о том, как хорошо развивается растение на поле. Ну то есть он не почву проверяет, а проверяет именно само растение. Ага. И там в зависимости от количества, там, допустим, содержания хлорофила в растениях, можно понять, все ли ок, на какой стадии развивается, и там, не знаю, есть там дырки в поле гниения, или так, все такое или нет. И человек смотрит у себя на приложение, едет в ту точку, ставит заметку, понимает, ну, как бы, таким образом вся команда знает, что что-то не так, что это, и что нужно сделать. Mm -hmm. Вот. Там еще есть против внесения удобрений. Но я бы просто рассказала про вот это вот то, что индекс вегетации, спутниковые снимки, Машин, алгоритм машинного обучения uh -huh. это дает, и ты понимаешь, здоровый твой поняли или нет. Вот, все. Продукт вообще очень специфический, и тебе его надо было продвигать для фермеров. То есть это IT-продукт высокотехнологический, и фермеры, которые в этом вообще ничего не понимают. То есть, ну, большая часть от слова «совсем». То есть. Ну, вообще, я буду разрешать мифы. Короче, фермеры очень пожаренные ребята в плане того, что они, по сути, как бизнесмены, программисты, одновременно они еще работают с землей, должны разбираться в агрономических всяких вещах. И плюс они, ну да, то есть это человек швейцарский нож ну то есть на самом деле фермеры для того чтобы быть фермером и выращивать э, урожай э, хороший его продавать нужно разбираться в большом количестве программ то есть э, у них есть программы там как э, по менеджменту ну аля например э, там джира или асана uh -huh. к примеру там еще все привязано к, к тому что они выращивают сколько это стоит на рынке там есть типа э, столько рынок этих акций uh -huh. типа только фермерских плюс и э, у них куча инструментов Современный фермер, если не брать белорусское сельское хозяйство, а брать фермера, который настроен на то, чтобы повышать урожайность своей продукции, это человек, у которого много тулов, начиная от там, программы внутри трактора, то есть, которая помогает там, понять, куда ехать, как собрать и что сделать, и собирает карту, вот, проезды вот этих тракторов mm -hmm. э, как он посеял как он собрал э, плюс у них есть софт который есть у них на там, ноутбуке компьютере для того чтобы это все анализировать на самом деле такие продукты как ван они были появились на рынке может лет пять не ну, точно не знаю там 10 назад но просто что ван есть уникальное торговое предложение э, Короче, раньше, чтобы... Господи, это сложно объяснить. Короче, фермеры нормально прошарены. Не все, но американские точно, канадские точно. И, ну, типа, те, кто заинтересованы в улучшении всего, да. То есть там даже сегменты можно выделить. Те, кто там уже продвинутые, и те, кто совсем не шарит. Но, в общем и целом, было такое, что мы даже переводили ребят с менее удобной платформы mm -hmm. на Soil, Потому что в других платформах нужно рисовать самостоятельно карту поля Mm -hmm. ну, а тебе для этого нужно там объехать его, занести это куда-то себе в виде файла на компьютер, а OneSoil, он определил э, границы полей по спутниковым снимкам, mm -hmm. и то есть э, тебе не нужно рисовать поле с нуля, а ты просто его выбираешь вот тапом, можно на телефоне, можно там э, зайти в платформу, кликнуть на свое поле, потому что э, Data Science специалисты из OneSoil, они уже разлинили эти поля, и разлинили не они ручками, а э, они собрали датасеты э, с помощью там, разных методов, и сам уже алгоритм разлинеивал поля на основе имеющихся данных. Получается, ты заходишь к фирме, кликаешь на поле, если оно уже есть в платформе, у тебя там показывается индекс вегетации, потому что эти данные mm. собираются спутниковая снимка, и э, по сути тебе нужно просто идти в проблемные зоны, проверять что там, ну и дальше работать своим полем. Можно загрузить файлы, например, если вы собрали сами, а другие платформы у них такого нет, что типа тебя кликаешь и у тебя поле сразу с индексом. То есть э, они многие дроны используют, э, кто-то еще пробовал спутниковые снимки, но вот такого у ТП нету, как у Ансуала, из-за этого. Очень простой анбординг, ну, типа, пользователь быстро очень э, заходит, э, открывает свое поле и начинает уже с ним работать, взаимодействовать. Вот такая клевая штука, да. То есть, э, вот, э, и поэтому аудитория, наоборот, очень активно интересующиеся, хоть они консервативные, mm -hmm. в чем-то им сложно поменять э, текущие технологии на те, которые мы им предлагали, ну, потому что они там привязаны к каким-то инструментам, и все, типа, как это... Занесли данные, зачем нам новый инструмент заносить? Многие фишка продукт-менеджеров. Есть такая, что если ты начал пользоваться платформой, то тебе тяжело уйти с нее. Ну, как бы там то же самое. Вот. Поэтому наш акцент был на фан, ну типа на веселье, и на бренде близком таком к человеку, коммуникация выстроенная была дружелюбная, человечная, с толикой шуточкой. Вот. И это их внимание да, да, да, да. круто очень круто да. а, здесь еще один а, примечательный момент у вансоэлл в принципе а, сейчас вот а, эта система при у маркетологов там а, стоимость контакта на количество контактов да mm -hmm. то есть она уже там ну, грубо говоря и все меньше и меньше пользуется mm -hmm. и а, но тем не менее вансоэлл вы пользовались ОКР-системой при постановке mm -hmm. целей, в принципе это не сильно распространено у небольших компаний, в основном ОКР пользуются большие корпорации, большие очень компании, mm -hmm. и там есть четко прописаны цели с определенными показателями, как это работало в OneSoil, то есть как ОКР интегрировался ваш проект? ОКР okay, — это не объективно компульсивное расстройство, если что, а objective key results. Вот, э, да, э, мы начали внедрять это вот как раз, когда э, я уже там в скором времени э, ушла из компании, но в принципе я успела прописать план, э, ну, стратегию маркетинговую. Э, мы э, нас подучили ребята из Flo, потому что они уже использовали mm -hmm. этот метод, и, и да, это больше подходит для ну, раньше это вообще Google первый начал использовать, но сейчас, кстати, везде встраивают Objective Key Results. Даже вот я была в акселераторе в польском здесь при Google, и они тоже внедряли, то есть у стартапов. То есть mm -hmm. можно по-разному использовать технологию, методологию точнее. То есть если это крупная компания, то там такая штука, что каждой команде, отделы, отдел, например, маркетинг, продукт, там, дизайн, им раздаются, просят их поставить цели. Mm -hmm. Ну, есть, типа, объектив, керезалтс по компании. И это обычно что-то, к чему ты очень стремишься. Что-то, что мотивирует команду, но не факт, что вы реализуете, но должно быть очень вызывающий такой цель, ambitious. Вот. И, и то же самое делают лиды отдела и при этом они потом там распространяют вниз эту информацию на команду. Uh -huh. uh, суть uh, OKR uh, в том, что вы ставите uh, четкие цели, которые прописаны в цифрах, например, там повысить на 15% uh, uh, там, количество трафика на сайт, к примеру. Uh, и, ну, то есть цели по смарту ставятся все, uh, uh -huh. и что еще, обычно этих целей 5 uh, именно целей, еще ты в них прописываешь key results. Вот. Цели вдохновляющие керезалус более точные, вот. и она просто так вот, эта иерархия ветвится, и доходит, ну и в итоге лид до доводит эти, уже там, киризалт с распределяет, там, суть в том, что нужно трекать постоянно, там еще, вот, это мы не делали в Insult, уже в акселераторе, ставить оценки, достигай, того, что вы сделали там, и насколько это реально, там, каждую неделю симки это делать. какие-то баллы были. Да, да, да, типа баллы, просто там от 1 до 10, просто я вот, говорю, что я построила эту океар стратегию но уже потом внедряли другие люди, вот и э, что еще, а, ну и она типа z... понятно, что там это все взаимодействие команд должно быть, то есть ты смотришь, что у продукта там по океару, ты тогда формируешь как маркетолог, там а они, ну и наоборот, мы обмениваемся информацией, вот и э, да, в принципе штука классная, если ее правильно применять, не забить на нее и она каким-то образом помогает э, перейти от обычного планирования, где ты просто раскидываешь таски по осане, там, например, по джире, к более, наверное, стратегическому планированию, которое тебя ведет вперед. Ну, потому что... Цели, которые там проект менеджер ставит, они обычно там э, очень реалистичные, чтобы команда успела сделать. Ну вот, э, к примеру, там, да, еще плюс там поставил срок, умножь еще на сколько времени, чтобы да. реализовать. А там наоборот, э, как можно более э, сложные, э, чтобы команда не расслаблялась, не, типа, выйди из зоны комфорта, и тогда ты начнешь перформить. Э, то есть другой подход, э, если брать э, разницу. И в командах даже может быть и океар одновременно, и вот просто, типа... Распределенные задачи э, В Task менеджере. То есть это получается, есть какие-то стратегические задачи То есть стратегия mm -hmm. с ней связана Которые ведут глобальные цели Ну и обычные повседневные mm -hmm. текучки Которые там Они ежедневно или еженедельно повторяются Условно mm -hmm. говоря, и тогда это какие-то Две иные системы Вот насчет, не знаю, как бы я говорю, что мы Написали эту QR-стратегию И э, я уже не знаю, как ребята внедряли Вот, но нам говорили в акселераторе Что типа вот у вас есть типа обычные задачи датчи, да, которые, mm -hmm. э, ну, вам нужно сделать, там, не знаю, типа, собрать альфа-тестеров и провести опрос. Это не QAR, QAR будет больше про то э, улучшить, э, так, скажу. Э, Какие-то показатели. Э, какие показатели, например, э, ну, господи, я сейчас, наверное, не сформулирую точно так. Если альфа-тестеры э, запустить э, Альфу и убедиться в том, что Продукт соответствует, это будет объектив, там, потребностям пользователей. А уже там задача, они будут больше, там, провести альфа-тестирование, там, собрать э, людей для этого, там, ну, и, короче, подготовить контент-план. А там больше такие... Как это э, общее И э, э, да, я даже не знаю Надо на примерах показать Нам вот на программе говорили про примеры И когда ты видишь, то более понятно Там Может быть, скинуть ссылку там, Под видео, да. чтобы люди понимали я О чем думаю, речь можно, Да. да. Сбросим да. ссылку обязательно Да, снова же, потому что пока не посмотришь Не пощупаешь и не сравнишь Сложно понять, в чем разница Да, но штука работает Однозначно, да Супер а, ты а, проводила бесплатные курсы а, для прополного Манбай mm -hmm. для женщин. Такая была специальная программа. Они звали а, очень крутых специалистов для того, чтобы а, повышать квалификацию женщин и давать им возможность развиваться как бизнесмены. В Беларуси женщин-предпринимателей было что-то около 1% или 5%, там очень Наверное, да, ну маленький, да. И они активно все это развивали. Я слышал отзывы о тебе, они были просто очень. Сильно были вдов вдохновлены, говорили о тебе как о лучшем маркетологе в Беларуси. По Даже люди, которые, ну, женщины или девушки, у которых там хорошо был бэкграунд mm. в области пиара и марк маркетинга. И э, я так понимаю, что курсы эти вела запробона, то есть ну, за бесплатно. А вообще, насколько тебе важны в проектах ценности? Mm. Вот, какое имеет для тебя это значение? Там, социальная ответственность, э, возможность как-то э, изменить мир или людей. Э, да, э, это очень важно для меня. Э, вообще, я думаю, это все идет от э, семьи. У меня мама врач, и мне всегда хотелось тоже быть э, врачом, но мама порекомендовала мне идти в белорусскую медицину, потому что мало денег, много больных. Ну, короче, она сказала, иди э, на экономический, там э, может ближе к деньгам. Тоже странное решение, э, вот, потому что экономистов э, тоже никому не нужны, особенно в Беларуси, э, вот. Э, поэтому я пошла в Айтишку э, и э, ну да, то есть в принципе э, к такому, наверное, приходишь, когда ты уже немножко более-менее стоишь на ногах, и у тебя уже есть какая-то экспертиза, ты уже там у тебя есть работа, ты понимаешь, что тебе не нужно там сейчас э, делать много активностей, э, чтобы, допустим, привлекать вот консультанту аудитории, то есть у тебя есть зарплата и там, ты знаешь, что есть время после работы, и тогда можно уже заниматься таким, вот. Э, ну, наверное, не хватало. Э, как это правильно сказать, ну, когда по пирамиде масла двигаешься, тебе там нужно признание, самоутверждение, там, помощь людям, и вот, в принципе, ей всегда было желание помогать, ну, то есть это какой-то встроенный уже механизм, наверное, говоришь, что от мамы пошло, вот, и, ну, знаешь, что женщинам в Беларуси, да и вообще, типа, с учетом истории чуть сложнее иногда бывает позиционировать себя, там есть много синдромов, самозва... ну, как бы женщин с синдромом самозванца. И я, конечно, ассоциируюсь с женским комьюнити а не мужским, ну, в общем, поняла, что классная тема, и если я могу поделиться экспертизой, кому-то помочь, и это действительно кому-то поможет, это же прекрасно. Вот. И... То есть, э, ну да, э, все сошлось. Э, и когда мне написала Юлия Малькова, вот, которая ведет про Women, э, и, ну, я поняла, что прекрасная возможность помочь, поделиться. Ну и вообще, снова же, мне кажется, когда ты немножко там подрастаешься, у тебя появляется желание делиться. Ну, типа, там все там растут специалисты, так, надо поделиться своей экспертизой. Э, вот, и в принципе, как бы это тоже какое-то, я думаю, для меня как самореализация. Э, ну и круто выступать перед предпринимателями, потому что мой сектор IT он онлайн всегда, а у них реальный бизнес. И это все-таки что-то, что мне кажется, как мне кажется, сложнее, потому что у тебя куча всяких препятствий, там, начиная от э, каких-то юридических вопросов, заканчивая э, просто изменениями там э, в стране, там, может быть, политические изменениями, потому что айтишка, ну, как бы, да, окей, там есть привязки к политике, но. Э, все равно, если у тебя апка лежит в сторе, и там э, карточка, допустим, <laughs>, да, американская, там у тебя офис где-нибудь Delaware, то ты не так зависишь от изменений. Вот, А все-таки бизнес в Беларуси сложно строить. Поэтому, да, я помогала женщинам. Ну, как помогала? Я, я ну, была там ментором, читала лекции, и э, было интересно поработать именно над э, этим кейсом. Э, ну и вопросы, кстати, были классные, и так ты тоже смотришь по-другому на ситуацию, потому что не мыслишь в том русле, вот именно о -о -о, ну, реальный сектор. есть всегда там точно под онлайн. Вот, еще я тоже преподавала в школе для девочек IT-принцесс, и делала вот эту программу по маркетингу. Это тоже был как э, ну, проект такой больше для души. Э, тоже, да, хотелось... Ну, я понимаю снова, что... Э, Девушки, э, ну то есть я за то, что мы все равны, бла-бла-бла, э, но какой-то есть, типа, иногда барьер, и нужно поддержать, чуть-чуть э, помочь, э, чтобы было больше веры в то, что я тоже так смогу. И то есть для меня это было больше, типа, показать примером, обучить, но в итоге... На курсах вот этих IT-принцесс, мне кажется, они меня учили. Ну, потому что <laughs> они такие прошаренные, они там уже сами бизнес делают, в Инстаграме запускают. и такая думаю, вот это нормальные девочки, хорошо делают, я уже им не нужна. Mm -hmm. Вот, но было все равно классно взаимодействовать с будущими клевыми специалистами. Вот, а там с текущими, да. В Варшаву ты переехала в мае прошлого года, если ничего не путаю. Mm -hmm. И ты почти сразу начала заниматься стартап-комьюнити Юхаб. Да. И я помню, когда ты пришла в Белорусский дом, это было второе мероприятие Метап. Э, yeah, да, второе, да. Yeah, yeah. mm -hmm. а, вас было там около 50 участников, кто то или фолловые. Mm да, -hmm. yeah, 50. 60. А сейчас, по слухам, вас около 500. Ah, а, в а... сообществе? Да, да. В сообществе, со... может, уже больше было, а сейчас уже, Час, секундочку, а, так, сейчас уже около 700. Сейчас. Ничего себе! Да, 676. Прямо на текущий момент, 15.08. То есть, э, по факту, то есть ты э, за пять месяцев увеличила количество фолловеров, э, там, почти в десять, ну, где-то около 10 раз, до, да, и в десять. процентов. Ну, в нуля. Да, да, да, да. То есть, ну, просто сумасшедшие какие-то показатели, как это тебе удалось, и что это либо какой-то тренд того, что с востока IT специалисты, стартапы, они бегут на запад в Европу, и им здесь ну, необходима социализация, либо они просто верят в твой какой-то альтруизм, потому что, я так понимаю, ты не зарабатываешь на, на этом стартапе ничего, mm -hmm. и ничего, а, и зар, а, ты зарабатываешь на других проектах. А это такое больше по хобби, ну, как хобби какое-то и просто увлечение, ну и желание как-то помочь. Да, все правильно, я не зарабатываю на этом, и, ну, этот проект, короче, как он появился. Значит, у меня есть друг Сергей Бутковский, я ему помогала с на Product Hunt, это вот моя работа, которая, за которую получаю деньги. Uh -huh. и он знал, что в Беларуси я делала сама, сама серию лекций там, для стартапов. Там я щупала как бы, какие-то сферы, куда я могу себя применить, поскольку уволилась из Вонсоа, энергия высвободилась, все сразу дела. И он говорит, так собери тут чатик. Ну, там, чего нет? А я такая приехала, все в стрессе и думаю... Ну чего нет, ну подумаешь, что я там переехала в новую страну, ну, языка я не знаю, что не собрать. Вот. Но я тут, на тот момент там не очень хорошо как бы соображала, поэтому э, просто типа впрыгнула в этот поезд, э, то есть Сергей подкинул идею, э, мы провалидировали начале идею через Полный Бизнес Харбор чат, там сейчас, mm -hmm. наверное, уже около четырех тысяч, э, ну я не знаю, сколько, 6 а, уже. По -по -чате бизнес -харбор, да, есть чат Полный Бизнес Харбор, близко к четырем, да. Там да, да, и там как бы много людей они обсуждают разные темы я через него в принципе получила много информации когда переезжала в польшу то есть я понимаю силу чата сообщества потому что сам Бизнес харбор как бы это организация которая она не, ну не очень много предоставляла информации и там не то что ну, там отвечали на телефонные звонки но нагрузка большая это когда все рванули после событий 2020 поэтому ну, то есть уже осознаешь силу сообщества да в современном мире люди потеряли чувство вот этой комьюнити на какое-то mm -hmm. время и об этом же много пишут в статьях, что все индивидуалистами становятся люди, чувствуют себя одиноко от этого депрессии и бла-бла-бла. Ну, а когда ты иммигрант, то тебе особенно тяжело и хочется присоединиться к кому-то. Вот. А если это еще по тематике профессиональной, это вообще прекрасно. Ну, то есть и Получается, закрывала я проблемы вот, э, одиночества, плюс э, стартаперам нужны стартаперы э, для образования, для создания стартапов и для э, так, ну, да. Э, и третье, э, ну, для меня самой это хорошая была площадка. Я делала свой проект приложения, то есть я как бы тоже с кем-то знакомилась. И обычно к комьюнити, это потом поняла, тянутся например, к организации, ну, потому что если ты один стартап, то тебе тяжело выйти сразу там, на фонды, на акселераторы. Mm -hmm. Когда это сообщество, то как бы ты такой хаб, которому как бы, ухаб, к которому все притягиваются. Mm -hmm. э -э вот как-то сама информация распространяется, ты где-то что-то рассказал. Э -э вот, и таким образом, по сути, люди, которые в сообществе, они могут получать контакты инвесторов, акселераторов. Но это какая-то штука, которая нужна. Да, ну и плюс офлайн мероприятия важны. то есть, снова же одиночество, обсуждать идеи веселее в офлайн, они сидеть в чатиках, особенно после ковида, всем уже надоело. И таким образом вот сформировалось сообщество. Ну, а я еще делала сообщество для фермеров, вот, и это тоже непростая аудитория, и как бы поэтому стартаперы... Я сама стартапер, я их понимаю, понимаю их боли, потому что я тоже иммигрант, и просто вот как маркетолог я могу там предложить продукт. Вот. Mm -hmm. И в принципе, почему они остаются? Ну да, типа, тут не... я очень строго отношусь к рекламе в рамках сообщества, потому что я не хочу, чтобы людей спамили всякая информация, то есть я защищаю mm -hmm. их от рекламы различного характера и стараюсь сохранить вот ценность, ну, в плане, чтобы там были знания, чтобы там писали про стартапы, эм, да, и там, допустим, люди начали постить работы, я создала там чат по поиску работы, ну, то есть это потом на сайт перенесется, на платформу. Снова же, чтобы не, эм, не короче, захламлять э, чат, э, я думаю, из-за этого доверия, может быть, не знаю, люди приходят, там многие вначале задавали вопросы, «А зачем ты это делаешь? А что тебе? Ты, ты, ты кому-то принадлежишь? Кто, кто тебя спонсирует?» я такая, я такая, ну никто, я вот сама делаю, это мое хобби, Они такие смотрели, не понимали, что происходит. Да, да, да, то есть кто-то говорит, только а что там? Это вот, а там была девушка, помогала из фонда Smoke Ventures, Вика, она украинка сама, она давно переехала, и когда было первое мероприятие, Вика выступала первая спикером, я не успела прибежать сделать интро, ну, там, типа, мы еще так все на любительском уровне делали, и все подумали, что это Вика из фонда организовывает вот это все сообщество, ну, потому что, типа, ну, фонд, делает сообщество, у них есть деньги, им нужны стартапы, никто не понимал, что я тут делаю, вот, я сама не понимала, но делала. И, да, то есть, короче, когда ты открыт чему-то и цели более социальные, то люди к тебе тянутся. Ну, это, мне кажется, просто законы общества. Вот. Ну, тяжело собрать, можно собрать вокруг бренда аудиторию, который продает, но тогда нужно ценность какую-то нести там. Вот. А у нас пока ценность есть, продукт мы, возможно, сформируем какой-то тоже полезный. Сейчас в Европе есть огромное количество всяких фондов, инвестиционных площадков, которые финансируют стартапы и проекты. Можешь немножко рассказать про это? Но тем более, что уверен, что нас будут смотреть люди, которые ну, пытаются создать стартапы какие-то в Беларуси и в России. И э, насколько Вообще здесь э, среда для стартапов Более комфортная, чем в Беларуси То есть ну, проще найти Какую-то поддержку Я уже улыбаюсь, когда ты говоришь про Беларусь Мне кажется, там фондов практически не осталось Потому что они все посваливали Остался какой-нибудь государственный фонд В который Стартаперы не пойдут Не будут брать деньги Сейчас у белорусского государства Потому что это рискованно Но в плане есть такая штука, как как-то грязные деньги, типа плохие да. инвестиции. Если, например, ты берешь деньги у одного стартапа была возможность получить деньги от Уралхима, а Уралхима он образовался как да, непонятно на какие деньги, типа он обороны, скорее всего. И лучше их не брать, потому что в итоге все стремятся к инвестициям Западной Европы, Америки. Ну, то есть, если ты придешь с этими грязными денежками, то ну зачем портить репутацию фонду, который там может быть. Ну фонд же тоже вкладывают кто-то деньги. То есть зачем тебе вот ввязываться в это, если ты можешь в другой стартап вложить деньги. То есть, ну и плюс, не знаю, все это очень нестабильно. А когда ты, ну, когда там в Беларуси получаешь деньги, хотя по-прежнему там есть программы акселерационные, то есть что-то происходит. Я уже как-то не сильно верю в то, что там будет что-то развиваться. Вот, в Польше, ну, в Беларуси была проблема в том, что мало фондов и, ну, соответственно, мало денег, и... а тут много фондов, как это получилось, в общем, если я правильно расскажу, если там вдруг неправильно, то я скину ссылочку снова, люди прочитают. Я говорила о том, что в Беларуси вопросики есть с фондами, вот, и... В Польше? в Польше, да, в Польше неплохо все, здесь, насколько я знаю, у нас вот Виктория из фонда Smoke Ventures, она рассказывала о том, как работает здесь экосистема, ну вот mm -hmm. именно со стороны фондов, то есть есть фонд фондов, он называется PFR, главное, чтобы я не припутал название, потом он, это государственные деньги, то есть здесь есть государственные фонды, которые вкладывают деньги в вот этот PFR и потом он распределяет между фондами, и э, потом они эти деньги в рамках программы Poland Price э, в, ну вот, в акселераторы э, организуют эти ребята, например. Uh, huge Thin это вот типа фонд uh, польский, uh, но у них и тоже есть Poland Price. Uh, вот. и там еще какой-то Parp есть тоже, ребята, и они вот uh, таким образом организуют акселерационную программу и там подтягивают партнеров, инвестируют uh, вот эти деньги, типа деньги партнеров в акселераторы, ой, в стартапы. Я так поняла, просто что, ну здесь вообще много фондов. И тут мне говорили ребята тоже, которые поляки, uh, там вот финансовый директор uh, компании Connectis он говорил, что тут проблема даже в том, чтобы найти стартап. То есть как вроде деньги есть, но не в кого вложить. И, ну типа в Польше, да, есть стартапы, все good, то есть они появляются, но в Беларуси реально помощнее Это вся тема. Ну, с чем связано до конца там непонятно. Есть разные могут быть причины, там либо классное образование, либо там ПВТ, либо просто что у нас рынок, на котором мы ориентируемся это США, например, а не Польша, поэтому там, мы классные там, решения быстрее придумываем. Ну, непонятно. Но в любом случае они очень заинтересованы в фонды, и вот я говорю что сами фонды приходили как-то вот ну меня знакомила с ними Вика ну и сами как-то фонды находят и пишут вот им интересно пообщаться им интересны стартапы и они настроены на то чтобы например спонсировать event наше мероприятие чтобы познакомиться с стартапами короче я такого не видела в Беларуси <с> ну то есть в Беларуси Многие стартапы ездили, там, например, на веб сами искать инвесторов, или общались онлайн, или ну, вот как-то через бизнес-ангелов получали первые инвестиции, у нас есть сообщество такое. Но эм, вот столько фондов, там, не знаю, иного, тут есть так, я сейчас не повспоминаю, вот хью ну, короче, я не знаю, с какого количества, но -то у меня процесс есть контакты 6 фондов. И я думаю, что это там еще их много, помимо шести. И они все открыты коллаборацией, коммуникации. они на, сфокусированы те, с которыми общались, общалась на Центральную Восточную Европу, вот, но мы как раз подходим. И вот эти Poland Prize, они ориентированы тоже на страны Центральной Восточной Европы, и даже mm -hmm. некоторые из них, типа вот, чтобы чтоб 50% команды было не поляки. То есть они вот привлекают таким образом... Белорусские, украинские стартапы, казахстанские, в общем, все, кто 50 переезжает. 50% команды, да? Да, а да, да, 50% команды. То есть ну, нужно, чтобы смешано было. Вот. И ну, я вот подалась в акселератор, э, прошла э, своим проектом, но э, я подсдулась на середине акселератора. Ну и надо было пивот делать. Угу. И вообще, я думаю, что у меня был больше под project, а не стартап. Ну, то есть классно, весело, интересно, э, но больше... Он похож был на такой черити, чем на бизнесовую какую-то ну, тему. Ну, по крайней мере, это отзыв был менторов польских. Вот. Но в любом случае классный опыт, то есть там четко все сделано, там и менторы хорошие, и программа интересная и в конце там питчинг инвесторов. то есть они ведут проект, а потом в конце ты пичешь инвесторам Таким образом, там какой-то процент стартапов может получить инвестиции уже после прохождения акселератора. Это твой проект One Plant. да, да, да. Про растения, про растения, да, да. Но я говорю, что у меня это был больше как социальный проект, потому что я хотела объединить как-то людей после ковида. Многие сидели дома выращивали растения, тренд пошел вот 100%, я проверила все статистики, аналитики, там, Google Trends, и люди начали покупать себе домашние растения, плюс сейчас многие не хотят, ну типа Child Free, например, а растения это как ребеночек, ну короче, собака сложная, растение легко, это вот писали статьи про это, и ну типа многие работают из дома, а дом нужно как-то хотя бы превратить в красоту. Вот, поэтому ну, я сама начала выращивать растения, и поэтому пошла делать такое предложение. Ну вот я говорю, оно больше было про обмен, формирование сообщества, а уже в аксераторе они говорили, там, какой у вас основной сегмент, который будет платить, нужно, чтобы он был шире, масштабирование, и я уже поняла, что нам нужно менять. И, а там уже подходили эти ресурсы э, денежные к концу, <свят> и, и свои ресурсы, и сообщество я начала делать. И я решила поставить на паузу и, вот э, ну, как бы... Команда еще все-таки мы были достаточно зеленые, и то есть многому учились в процессе. И я поняла, что надо передумать, на паузу поставить все эти активности. Немножко выдохнуть, рефиксировать. Ну да, да. Вот сейчас, в принципе, вот даже делаю эти мероприятия, общаюсь с другими стартаперами, я чему-то учусь. Вот, потому что, ну, это же нормально, там, первый стартап не получился, второй, третий ок он получился. Вот, поэтому пока на паузе но я воспринимаю Ухаб тоже как мини-стартап, потому что мы будем делать продукт, это будет платформа, то есть в принципе тоже посмотрим, как будет развиваться, возможно, это будет что-то даже при поддержке фондов польских, вот, так что посмотрим, как оно будет дальше двигаться. Да, если я так ушла в сторону своих проектов, нормально. Ну, короче, есть деньги у Польши, они готовы вкладывать, им важно, чтобы эти стартапы были, они больше ориентированы на те, которые связаны с Польшей. Ну, например, там у них есть партнеры Orange, и они заинтересованы в развитии допустим, экосистемы в рамках, ну, что-то, что поможет Orange развиваться, да, то есть каждый как партнер, который вкладывает деньги в акселератор они интересуются больше проектом, которые ближе к ним. Вот. Ну, то есть тут их много, даже там Росман участвует, в общем, разные вообще компании. Mm -hmm. Вот как там в конце это все происходит, непонятно, потому что ты надо в каждой программе смотреть отдельно. Но есть такая штука, что меньше фокус на развлечения, больше там на урбан, например, развитие города, на какие-то там маркетплейсы. В общем, есть свои фишки у Польши, что им интересно. В то время как в Америке фонды могут вкладывать и в музыку, и, короче, больше, чем... Польше, Польша, Польша свои. Да, да, Польше какие-то свои интересы, это в принципе ок нормально, да. Ты мне А, Евросоюз. То есть, то есть здесь, в принципе, то есть, если ты работаешь и зарегистрирован в Польше, mm -hmm. тебе дают возможность работать с фондами Евросоюза, то есть, ну, от у них какой-то. То есть это не ограничивается, получается, у тебя выбор в Польше, или нет, или что-то путаю? Так, я просто ну, короче, если ты работаешь. Если ты вот в этой программе акселерационной, то у тебя должна быть компания в Польше, и тебя mm -hmm. вкладывают польские инвесторы. Ну, если ты там проходишь... А, еще же самое важное. Ты когда проходишь акселератор Poland Price, потому что я была в предакселерационной программе, тебе выделяют раунды денег. Ну, то есть уже даже пока ты не дошел до инвесторов, там... Точную сумму я не помню, надо проверить, но уже скину ссылку на сайте, но тебе раундами выдают, если ты проходишь части программы. И при этом нужно, чтобы компания была открыта в Польше, то есть тебе не обязательно присутствовать, но платить налоги в Польше. Да, да. Вот. И да, то есть тебе выделяют это раундами. Поэтому вот про акселерационную программу «Полонт прайс в Польше». Что касается инвестиций с других точек Европы в твой стартап, ну, конечно, можно подаваться, ну, то есть там есть в Германии акселераторы, mm -hmm. но снова же я думаю, если это гос какие-то деньги, то они всегда будут про то, что ты платишь налоги в стране, в которой mm -hmm. которая выделила тебе yeah, yeah. деньги. Вот, поэтому, ну, если брать фонды без гос денег, то, ну, они заинтересованы просто, чтобы стартап рос, развивался получал инвестиции там с других стран, да. и чтобы они потом получили в итоге свои деньги в конце. Да, да. Поэтому, ну, то есть, да, пожалуйста, там, двигайся дальше. Получил деньги польского фонда. Ты там у них лежишь портфолио их, и как бы они хвастаются тем, что ты растешь. Вот, и, ну да, то есть, обычно фонд они там пишут в LinkedIn, например, вот наш стартап, типа, там, получил столько, или стал, там, юникорном. То есть для них это как... Ну вот э, у дизайнера есть портфолио, у фонда есть портфолио свое со стартапами классными, да, поэтому я ушла от вопроса, но в общем и целом, э, если это полн прайс, то это в Польше э, компания должна быть открыта. По советском пространстве э, инвесторы обычно м, смотрят э, основной критерий, почему они вкладываются в стартап, mm -hmm. насколько я слышал, это команда. То есть, и часто во время пичи это не всегда они смотрят на какие-то цифры, показатели, это скорее верю или не верю. Mm -hmm. То есть получается, основная задача, когда ты, э, э, у тебя стартап, это убедить просто инвестора. Часто это просто там, э, история э, там, э, на слово, то есть э, либо тебе поверили, либо нет. Ты можешь какие угодно рисовать бизнес-планы, mm -hmm. но если там у инвестора или представителя фонда ничего не отозвалось, он mm -hmm. тебе ничего не даст. А как обстоят дела в Польше, на что смотрит инвестор или фонд критерию стартапа? Так, ну здесь как-то даже не в белорусских фондах, в польских, в американских всегда смотрит на команду, ну, потому что можно делать классный продукт, но если команда отстойная, но ну, в плане, там, лебедя-рак или, например, не сильный фаундер или у него отсутствуют лидерские какие-то качества, или, например, ты видишь по его там э, трекшену фаундера, ну, как бы, что он делал, что он там бросал все время проекты, например. А, ну, то есть они прямо отслеживают биографию его? Вот да, ты есть. когда заполняешь заявки, например, ну, снова же подавалась в комбинатор э, я там в разные подавалась во все, что можно, huge, э, не, не хьюч, как это называется, хайпер. Э, да. то есть ты прописываешь информацию про себя, биографию, чем занимался, как вы познакомились, в каких вы отношениях работали вы вместе над проектами предыдущими, что то себе? есть они проверяют, насколько вы вообще можете сработаться и не бросить все ну потому что по сути если э, короче вы становитесь как семьей когда делаете стартап то что вы проводите время, время много вместе и если э, ну то есть и тут человеческий фактор очень важен то есть э, э, по сути может меняться там команда разработчиков например ну кей сетево нет ну типа это плохо когда сетево меняется но по сути важно чтобы всегда были лидирующие ну люди которые там Uh -huh. ведут всех вперед, и вопрос решают с инвесторами, потому что именно им доверяют деньги, и ä, они ведут проект вперед. Uh -huh. Ну, то есть, поэтому смотрят на команду 100% на ранних стадиях. Ну, потому что на ранней стадии что ты покажешь? Ну, окей, у тебя есть там прототип, например, или идея. А как ты докажешь, что ты реализуешь? Ну, потому что можно классную идею придумать, но не факт, что ты реализуешь, а реализуют люди все-таки. Ну, то есть, если... Команда не очень, то есть они проверяют на адекватность, на вот это взаимодействие, потому что часто же ссорятся фаундеры там, на момент разделения долей, например, да -да. или... Ну и вообще, типа, трем людям иногда тяжело договориться, потому что у каждого свое мнение, и, ну иногда, вот, особенно когда вопрос касается денег, то могут быть трения. Вот, поэтому смотрят на людей. Если брать снова в же ранней, ранней стадии, то тут сложно оценить метрики. Ну, то есть ты можешь там привести... Поэтому они эти презентации как бы смотрят. Они смотрят э, в Польше объем рынка. Ну, и все смотрят. Ну, то есть если рынок... Маленький, то зачем в него вкладывать? Ну, то есть, э, потому что нельзя масштабировать проект, поэтому нужно привести цифры по рынку, их аналитики проверят, э, потому что у фонда есть аналитики, но тебе нужно поработать над этим. Потом они смотрят, например, есть ли проблемы и решения. Ну, то есть, если ты mm. не проширстил рынок, не разобрался в проблемах аудитории и не и делаешь то, что... Ты придумала там придумал придумала сама только и не проверил нужно это или нет то как бы до свидания ну то есть таких много умников и умниц а, вот и м -м, так что еще то есть команда все-таки рынок если это ранняя ранняя стадия и вот проблема решения ну то есть такие вещи что еще такого? Ну вот, когда уже ты приходишь на стадию, когда у тебя есть готовый продукт, даже это если MVP и уже там протестирована типа публичная версия, то там уже смотрят на метрики какие-то, например, там сколько стоит пользователей в том числе. Ну то есть потом могут смотреть на удержание процентов, как человек может удерживаться в платформе. Потом уже там дальше, если это платная аудитория, там другие метрики подключаются. Lifetime value, типа как человек, приносит ли он на протяжении своего жизненного цикла деньги компании. Ну, в общем, подключаются другие метрики. Поляки сказали, вот на ну, что смотрят при оценке стартапа. Вот у нас выступал Михаил Рокаш, он из Innova. Он сказал, что он смотрит не на... Например, не на как-то, он сказал, так-так-так. Он сказал, что смотрит на то, как растет стартап. То есть неважно, зарабатываешь ты деньги или нет. То есть ты можешь зарабатывать, но у тебя нет роста. Ну, типа, скорее всего, ты будешь вот так вот идти. То есть им нужно... Стартап это... Недаром ракеты рисуют. Это про быстрый рост. То есть тебе да. надо быстро расти, масштабироваться. Поэтому важен рост. Они смотрят на то, сколько... Как быстро развивается. То есть они могут закрыть глаза на то, что нету ревеню, например. Но... Да, то есть рост важен, потом показатель отказов, это churn rate, то есть если у тебя он высокий, значит с продуктом что-то не так, ты с ним ничего не делаешь, и скорее всего там они даже показывали там графики, что типа по формуле, если меняется там, churn rate, насколько он влияет на, в итоге на, на оценку компании, там как бы большая доля именно отказов. Ну, вот это показатель, когда они отваливаются. И э, что еще, что еще? Они еще вот сказали, что важно, чтобы вот эти стартаперы не заявляли, что у нас сейчас через органику пришло, а чтобы тратили все-таки деньги на закупку. То есть вот хотя мы говорили да, про инбаунд. Да, да. да, потому что они говорят, если они не умеют распоряжаться деньгами на ранней стадии э, и типа пытаются все сделать самим, то, возможно, они потом не, ну, не смогут масштабироваться в, в рекламе, там, в, не знаю, пиар тоже платный, например, там разные компании могут быть платными, то есть как бы они такие зажимают, а потом не знают, как с бюджетами себя вести, типа подняли mm -hmm. деньги. Там еще был какой-то четвертый э, критерий, я уже забыла, но суть в том, что они ну, достаточно прагматично смотрят, то есть э, есть прям метрики оценки, там какая-то формула, они все проверяют, э, инвесторы — это люди про числа деньги, э, вот. Я знаю, что в Беларуси иногда инвесторы вкладывали, типа, о, нравится проект, классно, типа, у меня ребенок там учится в школе, типа, вот, про математику проект, давай вот вложим, то есть, ну, и плюс, я думаю, интуиция, интуиция это какое-то чутье основанное все-таки на аналитическом мышлении каком-то, вот, ну, типа, тренды вот тех, а, но здесь как-то более так, как мне показалось, слушая этого Михала, такое типа очень прагматично все. Э, вот, и, в принципе, у них в портфолио хорошие проекты. <laughs> так что не зря, то есть, она подход. Э, да, вот как-то так. Э, да, я надеюсь, что я ответила на вопрос. Э, да? Да. Угу. А сейчас ты э, говорила, ты занимаешься э, каким-то приложением э, для помощи э, беженцам. Ой, это я начала, да, да это да. я еще такая вливаюсь, э, да. А расскажи, что это? Сейчас большой поток едет э, беженцев белорусских, украинских из Украины, и там не разбериха, ну типа не разбериха, потому что, ну понятно, э, люди не были готовы, и там все через телеграм-чаты идет. Э, там перегружена информация, вот моя коллега по сообществу модерирует что-то, она не спит практически, вот, и, ну, и понятно, что нагрузка будет э, на всех. Ну, типа, сейчас, пере, по-моему, переехала уже, если я ошибаюсь, ты исправь, мне 50 тысяч, по-моему, уже приехала. пересекло. 100, да, ну вот. И э, вот этот Влад, э, он придумал делать платформу а Ремки, mm -hmm. которая будет связывать тех, кто может помочь, ну, начиная от э, жилья, там, гуманитарной помощи, и поиском работы, например, потому что люди при этом нужно ну, где-то работать, там многие, не все войтишки, скажем так, вот, и могут работать удаленно. И, ну, то есть это такое, как это называется, Кури курица яйцо, ну, типа peer-to-peer -peer платформа, кто-то добавляет данные про то, что у них есть, беженцы типа регистрируются и их связывают. Ну, то есть это может быть, мы еще думаем форму, может быть типа мобильное приложение, скорее это будет CRM, то есть веб-платформа. Вот, в чем особенность в том, что у Влада есть выходы на польские СМИ и на какого-то влиятельного человека, я не поняла, какая должность, он мне только что рассказывал, который, может быть, как-то поддержит финансово и как-то, короче, поможет донести это до поляков информацию, там, СМИ, не СМИ, там, вот, а мы со своей стороны, вот, я собрала команду белорусских разработчиков, копирайтеров, дизайнеров, то есть я там через свой чат, через свои контакты, которые же будут имплементировать, вот. Что получится, то есть я знаю, что есть мапка вот это вот то, что mm -hmm. уже yeah. люди нанесли свою информацию о том. Yeah, Edistow, Беларусь, да, ну в общем, как бы я думаю, было бы круто объединить усилия, ну, потому что разрозненность это никому как-то она не помогает, mm -hmm. потому что э, лучше объединить силы. Вот, я узнала о еще о каких-то проектах, написала Настя из -за Магуру, она вот mm -hmm. скинула. Но Влад, этот уверен в том, что платформа будет работать, и он хочет имплементировать. и вот эти Ребята из Польши подтвердили, что уже хаос происходит и как-то нужно все это структурировать. Вот. Мне сложно представить масштабы там, и как это все работает, но вот мы сегодня обсудим, вот прям <laughs> скоро. И ну, там реально такие умы собираются. Кто-то делал CRM-ку ну, на аутсорсе, кто-то там крутой разработчик, кто-то там работал, вот такие собираются умы Белоруссии, Украины планируем типа как хакатон то есть ага. за выходные сделать потому что уже потребность есть и уже проблема есть и остается, ну и Увеличить. она будет расти, ну увеличивается в масштабах вот, в общем, такой вот хакатон, я планировала делать не сейчас но уже как есть да. так что будем решать вопросы помогать украинцам потому что все сочувствуют, ну белорусы из-за своей травмы там, у кого-то родственники вот так что Спасибо, да. э Вероника, что пришла. Да, <с предотвенность> вот. да, было очень круто да. с тобой пообщаться, мне кажется, получилось а, интересно. Ну и все ссылки а, с непонятными всякими вещами, а, которые есть в интервью, и всякими сложными а, <к milliseconds> мы, <пглян Pereg> сложностями мы прикрепим. И полезные да. тоже. То есть. Да. То есть там внизу обязательно читайте описание. И будет куча полезной информации. Всем спасибо большое. Да, спасибо. Да, спасибо.